Такая станция, называется она Kenwood TH 9000. Ну, в общем, станция новая, из коробки. Продается, потому что купил, поигрался, ну, собственно, понял, что не мое это. Для меня эта станция великовата. Мне больше надо мобильности, да, то есть и в машину поставить хотел ее, но она слишком здоровая. Вот, значит, сразу из коробки, когда я покупал, у нее были проблемы вот с этими пипками, то есть с завода. А на этих вот двух крутилочках, можно, можете видеть, да, что здесь, собственно. Ну, в общем, что-то что-то пошло не так и две эти крутилочки не устанавливаются. Но я думаю, что здесь, если руки нормальные, то Сделать можно без проблем света это. Вот, давайте сразу включим и попробуем. Мы такой мини-обзор сразу да, по станции, чтобы было понятно. Первая кнопка – это кнопка включения. И она же имеет вторую функцию – это регулировка шумоподавления. Если автоматическое шумоподавление выключено, мы вручную регулируем шумоподавление. Следующая кнопка – это, собственно, эхо. Настройка эхо. включаем и вот появляется надпись на экране эхо и мы можем настроить эхо вот ну вот что-то типа того раз два три четыре пять раз два три четыре пять вот значит что еще следующая крутилка это настройка чувствительности приемника вот мы настраиваем чувствительность приемника и настраиваем мощность передатчика. Вот этой вот крутилочкой настраивается мощность передатчика. Вот одного, по-моему, до 40 Вт. По умолчанию станция стоит в двух сетках CD. При попытке включить другую сетку возникает ошибка и такой писк противный. Вот, либо в эту сторону, либо в эту сторону. Вот, чтобы этого избежать, если вам нужны будут другие сетки и частота там ниже 27 МГц, выключаем станцию, нажимаем кнопку с надписью DV и включаем ее. Выбираем ручкой PLL и еще раз нажимаем кнопку «Долбач». Все, теперь станция не ругается, когда мы переключаемся на другие частоты. Вот, От 25 там с копейками до 28 с копейками. Дальше, следующая крутилка – это выбор модуляции. AM, FM, USB, LSB верхняя боковая, нижняя боковая и еще КВ. Сюда можно подключить ключ задний, на задней панели и работать в общем, телеграф телеграфом. Эта кнопка служит для точной подстройки частоты нажатием на кнопку мы выбираем конкретно что мы подстраиваем вот, и можем выбирать зажимаем, держим и настройка заканчивается. А, ну и собственно кнопка служит для изменения канала. А, ну на двадцатом я настроил 27200, на девятнадцатом 2790. А, 2790 используется для работы в основном в USB. А 20, 20 канал он используется для работы в FM модуляции. Это вызовная частота в России. Значит, ну, можно, могу продемонстрировать работу USB. Только, правда, на sdr приемнике. мы переключимся на 18-й канал. А, да, на 18 канал мы встанем. Включим USB и попробуем поработать. Раз, два, три, четыре. Так, Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка, настройка. Ну, в общем, я уже сегодня пробовал выходить на 27 190. Ну, в общем, не ответили, сказали, что все нормально. Значит, также здесь есть встроенный КСВ метр. Нажимаете. Давайте мы поставим модуляцию, поставим 15-й канал, поставим малую мощность, нажимаем кнопку SWR. загорается надпись на экране SWR. Нажимаем на передачу. Вот, и, собственно, у нас на экране, появляется, на экране появляется, ну, в общем, вот такая вот полосочка, где первая цифра это начало, собственно, вторая это типа конец, ну, типа KSV1.6 сейчас, да. Вот, ну, не знаю, как верить, этому, не верить. Лучше не доверять. Вот, лучше уже измерить отдельным каким-нибудь прибором. А, ну, в общем, здесь по лицевой панели еще есть, собственно, меню. Куча разных кнопок. Вы можете найти инструкцию от станции. Также есть инструкция в коробке. Вот есть коробка от станции. Здесь есть инструкция. Здесь есть крепление. еще детали для крепления. Наоборот, в станции у нас есть такой вот радиатор разъем для антенны, и два разъема 3,5 мм, один для подключения ключа, и другой, собственно, выход для ну, гарнитуры, для динамиков, наушников, в общем, и, собственно, разъем для питания, плюс-минус, как обычно. Значит, ну вот, чуть-чуть поподробнее, собственно, вот эта кнопка включает RB, это Roger Beep после передачи. А в конце звучит а, гудок, а, позже его можно будет настроить собственно в, в меню. А, вот эта вот кнопка включает а, шумоподавление, а, фильтр помех различных, ДВ да. это Dual Watch, а, станция может отслеживать две частоты, а с настройкой я пока не разобрался еще. скан, при нажатии кнопки станция начинает сканирование сразу, вот. и как только она находит что-то, ну в общем на частоте, она останавливается здесь вот кнопка плюс 10 килогерц когда мы нажимаем собственно к частоте добавляется 10 килогерц но это для того чтобы быстро перейти в так называемые дырки вот здесь кнопка это измерение ксв нажимаем ее появляется свр эта кнопка сразу переводится в 9 аварийный канал что еще здесь можно? У этих кнопок у всех есть двойная функция для того, чтобы воспользоваться второй функцией, нажимается кнопка функциональная, потом нажимается следующая кнопка. Ну, в общем, тут интуитивно можно разобраться, да, что здесь подписано под этими кнопочками. High cut значит функция и high cut это также еще один фильтр для обрезки каких-то, в общем, высоких, наверное, частот, там, ну, что-то типа того. TOT – это таймер автоматического отключения при длительной передаче. Также можно зайти в меню. Для этого нажимаем кнопку Funk и держим ее. Появляются сразу функции. Первая – это настройка шага вот этой кнопки, кларифера. Вторая функция – это у нас… Сейчас мы даже подсмотрим инструкцию… Это более детальная подстройка кнопки кларифера, что она будет делать. Вышли из меню, еще раз нажмем, поддержим. Следующее, это мы настраиваем то, что будет происходить, если мы нажимаем эту кнопку. Следующее, это автоматический шумоподавитель, он по умолчанию выключен, он может быть включен через меню, а также нажатием кнопки IQ на тангенте. Следующая функция меню, это собственно таймер автоматическое отключение, и мы можем настроить по времени, сколько, в общем, вы будете передавать в секундах, после чего станция автоматически закончит передачу. Дальше. Следующая функция – это настройки сканирования. Ну, в общем, потом в инструкции можете посмотреть, что это такое, да? Далее. Следующая функция – Следующая функция ТСР. Значит, эта станция может автоматически измерять КСВ, коэффициент стоящей волны, и при плохом КСВ запрещать передачу. Вот. Это сделано для того, чтобы ваша станция не сгорела, если вы, например, попытаетесь поработать на, ней, на нее чуть без антенны. Ну, всякое бывает. Следующая функция, которая есть в меню, это меню предупреждение, значит, функция предупреждения о питании неправильном, либо высокое напряжение, либо низкое напряжение. Станция будет ругаться, вам об этом скажут. Следующая функция, это э, что-то, э, это отображение информации при передаче. Можно отображать частоту, можно отображать э, КСВ, можно отображать вольтаж, ну и так далее следующая настройка rfb это настройки роджер бипа да здесь их несколько тон роджер бипа еще что-то еще что-то ну дальше я не разобрался вот тон видимо здесь это с ключом что-то связано ну и так далее все меню пошло по кругу выходим из меню нажимаем кнопку фанка и держим ее. вот в принципе все